Так, добрый день. Мои дорогие друзья, мы начинаем. Включаю свой экран. Так, тема эфира. Тема этого видео. Как продать любую недвижимость за 21 день. Время проведения эфира, время просмотра 45 минут. Тот, кто смотрит в записи, дорогие друзья, можно нажать скорость воспроизведения звука, например, на полтора умножить, и таким образом можете усвоить информацию немножечко быстрее. Итак, погнали. Содержание. Как продать на 20% дороже, как работает рынок. Я даже содержание решил не раскрывать дальше, чтобы не тратить время на эту часть. Меня зовут Андрей Краснов, я основатель агентства недвижимости Лидман Brokers. это первая федеральная сеть независимых агентов, улучшая мир, оказывая качественную услугу, вежливые риелторы, счастливые клиенты. Работаю на рынке недвижимости с 2010 года, являюсь сапожником с сапогами. То есть, мало того, что я обучаю тому, чего сам делаю, плюс ко всему для каждого владельца вы должны понимать, что я сам продавал свои квартиры сам покупал свои квартиры сам нанимал агентов на продажу своих квартир сам нанимал агентов на покупку своих квартир если вы риэлтор то вы должны понимать что я пришел в недвижимость потому что решил сам сэкономить на услугах риэлтора и вот по итогу через какое-то время приобрел именно эту профессию инвестировав, инвестировав в это Порядка 6-7 лет своих, своих лет жизни и там, достаточное количество денег, чтобы это все понять. И, и вот теперь вот работаю активно на рынке, добившись своих целей. Дальше. Я автор книги «133 абсолютно бесплатных инструмента способа продвижения и рекламы риэлторов», а также автор курса «Реальный риэлтор» и онлайн школы «Ридман Брокерс Продакшн». Вот э, таким образом вы можете изучить более подробно про меня информацию на моем сайте краснофандрей.ру. Я никуда не прячусь, э, поэтому показываю свой паспорт на первой встрече э, с владельцем недвижимости. Кто вы? Да? То есть, когда вы смотрите это видео, должны для себя понимать, кто кем вы являетесь. И когда я прихожу на встречу владельцам, я тоже всегда сразу же э, прошу показать, Документы на право собственности на объект, документы на право распоряжения объекта, Это паспорт, либо доверенность. И прошу всегда прийти на встречу всех, кто принимает решение по продаже объекта. Это могут быть со-собственники, партнеры, юристы, риэлторы, братья, слатья и так далее. Поэтому, если вы хотите продать за месяц по максимальной цене, недвижимость вас день принять задаток я прошу вас ознакомиться с этим материалом самостоятельно если вы владелец недвижимости и дать своим людям кто еще принимает решение о продаже объекта недвижимости дальше какая причина продажи недвижимости? Если у владельца недвижимости нет причины продать недвижимости, то недвижимость лучше не продавать. То есть, если вы допускаете, что можно не продать, лучше не продавать. Недвижимость – это такая вещь, которую нужно покупать, но не продавать. Потому что это тот инструмент, который всегда имеет свою цену, его всегда можно продать за 21 день по максимальной рыночной цене. И, соответственно, всегда можно извлекать из любой недвижимости прибыль, вот из любой. Поэтому, друзья мои, если вы допускаете мысли не продавать, тогда не продавайте и не смотрите дальше это видео. Но если вы вынуждены продавать, то почему не по максимальной цене? Этот вопрос я задам любому владельцу на первой встрече. И, конечно же, я скажу ему, в случае, если у вас нет причины продать объект, то не продавайте и в случае если вы продаете то почему вы не продаете максимально давайте сейчас мы разберем что такое максимальная цена и какие причины могут быть для продаж причина как правило продажи как правило вот реальные причины это раздел наследства после смерти близкого первая причина вторая это развод но тоже она не может быть до конца причиной. Почему? Потому что люди успокаивают свои эмоции через несколько месяцев и, соответственно, не ну, перестают продавать свою недвижимость. Поэтому лучше всего эти эмоции успокоиться на моменте принятия решения о продаже. И лучше не разводиться. Вторая, третья причина это рождение детей. Если вы живете в однокомнатной квартире, и у вас рождается двойник, то очевидно, вам нужно точно продать свою существующую и купить новую. Это резкое увеличение благосостояния, либо ухудшение благосостояния. То есть вы выиграли в лотерею или получили выгодный контракт, закрыли его, появились дополнительные деньги, и, конечно же, качество... Своей недвижимости решили улучшить для жизни вот вы продаете в пятиэтажки хрущевку-двушку и вам нужно там, в новостройке трехкомнатной квартиры конечно же это причина продажи если вы знаете еще какие-то причины продажи то пишите в комментариях какие есть еще причины продажи чтобы продать тут вот больше нет на самом деле причин если этих причин нет то я вам рекомендую снять с рекламы э, и вернуться в исходную точку. Если вы не начали продавать максимально дорого, либо продаете больше 21 дня, вам тоже я рекомендую снять с рекламы, чтобы вернуться в исходную точку. Об этом графике мы поговорим позже. Исходная точка. Итак, вы находитесь в исходной точке. стоите в точке и вот у вас есть три пути как у того видите вот куда ему повернуть и давайте мы разберем сейчас все эти три пути ваших первый путь самостоятельный для тех кто самостоятельно продает я вам в комментариях увидела кто выберет этот путь и кто уже на этом пути я вам дам ссылку в комментариях к данному видео с полной инструкцией, как продать самостоятельно. И когда меня мои коллеги спрашивают, зачем я это делаю, зачем я обучаю владельцев продавать самостоятельно, я считаю, что на рынке недвижимости, чем больше будет профессиональных игроков, тем лучше. И если собственник сам решил стать профессиональным игроком и продать свою недвижимость тем самым заработать комиссию которая агентская то он получается профессионал То есть если вы думаете что вы владелец продаете за сумму там условно 10 миллионов без риэлтора и продали ее за 10 миллионов то вы на самом деле продали за 10 минус там процент вознаграждения который вы по праву должны забрать себе как агент вы поработали за за агента и заработали эти деньги так вот, если вы как профессионал выступаете на рынке, то, пожалуйста, получите инструкцию, сделайте это более качественно. Я буду только рад. Если люди все начнут самостоятельно продавать без риэлторов, я этому тоже буду еще сильнее рад. Почему? Потому что я займусь другими, более полезными этому миру вещами, так же, как и другие. Но на текущий момент спрос на услуги есть. Поэтому, уважаемые риэлторы, которые смотрят это видео, не переживайте, на ваш век, я думаю, работы хватит. Особенно, когда, вы, когда мы разберем, когда вы досмотрите до конца эту презентацию. У пути первого есть плюсы, есть минусы. Вот плюс, я уже о нем говорил, это экономия на комиссии агента. Экономите, а на самом деле вы зарабатываете комиссию агента. Но есть и минусы. Минусы следующие. Первые 90% рынка не видят объект. Вы, возможно, возразите прямо сейчас. Нет, я выставил во всех источниках рекламы этот объект. Плюс я даже изучил ваш сайт, как самостоятельно продать недвижимость. И все сделал но я вас уверяю все равно 90 процентов рынка не видит объект почему потому что 90 процентов сделок так или иначе проходит с агентами на их идется тот агент который будет присутствовать при сделке и многие конечно же агенты дисконтные они соглашаются работать бесплатно бесплатно да то есть когда владелец сам находит покупателя а у покупателя есть допустим свой агент и вот агент там перевопачивает все за какие-то копейки да за дисконт но при этом его получается использует и в связи с этим в связи с этим агенты неохотно предлагают объекты от владельцев напрямую. Агенты, которых нанимают на поиск объектов недвижимости, а владельцы, как правило, нанимают на поиск агентов недвижимости, исключают из поиска вот объекты, которые идут напрямую от владельца, в том числе по причинам. Объекты от владельцев, как правило, дороже, причем дороже, чем это можно действительно купить, особенно первое время. А вот когда продаются они по итогу, когда уже у владельца сдают нервы, и он либо уходит с рынка на совсем и закрывает себе путь к исполнению своей мечты, ну ведь есть задача продать какая-то мечта, то есть вышел на рынок, вышел на рынок, и и соответственно человек вышел на рынок и человек продает свою недвижимость продавал, попродавал, причины у него не было и он ушел с рынка. Вот, соответственно не продал либо продал когда сдали нервы когда он уже реально продешевил вот. следующий неизвестно кто звонит кто звонит сколько звонит время тратится нервы тратится прессинг со стороны агентов вы знаете что агенты проходят постоянные тренинги по причинам проходят постоянные тренинги по проведению переговоров, по снижению стоимости объекта и так далее, и так далее, и так далее. То есть к вам будет приходить матерый такой агент и прессовать: давайте дешевле, давайте дешевле, давайте дешевле. Плюс ко всему, задайте себе вопрос. Вот вы выставили объект недвижимости в рекламу. Сколько было звонков от прямых покупателей и сколько было звонков от агентов. И вы сами поймете, что основная часть это агенты, которые, которые не будут приводить к вам покупателей. Также вам, вы будете вынуждены как минус осуществлять показы самостоятельно когда владелец присутствует на показах самостоятельно он всегда снижает цену своим присутствием почему потому что покупатель заходит в объект недвижимости и ассоциирует себя не с объектом недвижимости а с тем кто в объекте проживает дальше но ну, соответственно вы должны понимать что вы не всем нравитесь людям, кому-то нравитесь, кому-то нет. И вот кому не нравится, они уходят и не покупают вашу недвижимость. Дальше. Проверка рекламы. А реклама, когда идет, очень часто у нас такие бы даже были случаи, когда мы продаем по цене, там, а, а, хотим продать за 12 миллионов, а, а, вышли... А, на продажу с ценой более интересной, так как проводим, проводим а, аукцион, и нет звонков, да, даже по заниженной цене. А почему? А потому что, оказывается, в рекламе существует а, похожий объект, но с лучшими характеристиками, ну и соответственно, за этим никто не следит. Плюс ко всему. А рекламу нужно следить, чтобы цена везде была одинаковая. И зачастую, когда агенты видят напрямую от владельцев недвижимости объекты, они просто берут, копируют фотографии, выставляют где-то там на каких-то своих или тех же ресурсах и занижают цены. Именно видео о том, как это происходит. Мы сняли еще в далеком 2014 году, и я ссылку на это видео размещу в подсказке. Вы посмотрите здесь прям подсказку и внизу в описании к этому видео. Посмотрите, очень короткое, трехминутное, и скажете и поймете, что происходит на самом деле. Итого, вот в пути ми-1 один плюс и достаточно много минусов, которые даже даже дальше не продолжаю говорить. Скачать инструкцию можно тут, то есть либо через QR-код, либо будет внизу под первым комментарием к видео, ссылка. Пожалуйста, скачивайте и это делайте. Второй путь. Второй путь кто первый встал, того этапки. Соответственно, вы в данном случае, как владелец недвижимости, что делаете? Вы берете и говорите. Уважаемые агенты, вот кто первый приведет покупателя, тот и тому и даже и заплачу немножечко. Уважаемые покупатели, приведете покупателя, уважаемые агенты, приведете покупателя, я вам заплачу. Не нужно ко мне приходить без покупателя, <coughs> потому, потому что я не хочу тратить свое время. Ну и, соответственно, дает разрешение продавать свой объект недвижимости многим агентам и что тут у нас происходит и это достаточно распространенный метод продажи когда продают очень много агентов один объект вот. при этом даже владелец подписывает не эксклюзивные договора или соглашения или листинги ну и по итогу там через какое-то время продает это действительно достаточно эффективный метод но ну, давайте разберем, плюсы его и минусы. А здесь есть а, как минимум а, 10 рисков. Даже не плюсы и минусы, а риски. О, подец. Давайте вот мы о них поговорим. Первый риск. Нет ответственного. Вы не знаете, сколько звонков было по вашему объекту. Вы не ведете статистику показов. Вы не знаете предложение, предлагает ли за ваш объект сколько-то денег вообще. То есть мы с вами разобрали в самом начале истинные причины продажи, и это вот когда вам действительно нужно продать, и когда вот мне нужно продать, и я не знаю, сколько мне предлагают за мою квартиру, и сколько вообще есть предложений, это ужасно, времени проходит сколько времени прошло никто вам не ответит почему столько времени много прошло и я не продал неизвестно когда планируется сделка также непонятно сколько инструментов маркетинга было применено и возможно ли подключить новые каналы продаж ну например для понимания вот youtube канал это один канал продаж а, допустим, ВКонтакте публикация – это другое, а публикация в группе ВКонтакте – это третий, А настройка директа или там, таргетинга в том же ВКонтакте – это четвертый. А таргетинг, который делается на конкурентов – это один из подканалов продаж ВКонтакте и так далее. То есть на каждый объект недвижимости разрабатывается индивидуальный план, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, но вот во втором пути, как зачастую, этого делать никто не будет. И, соответственно, минимальное количество каналов у людей, которые пойдут по второму пути, используется. И за счет этого это большой риск. Риск, что не все покупатели увидят ваш объект. Такой вот пример я сделал, здесь у нас в чертаново продавался объект, мы видим, да, то есть один агент размещал за 59 миллионов рублей, второй агент за 65 миллионов, этот же объект, и это одновременно происходило, соответственно, разные цены пугают покупателей. Покупатели любят ясность, соответственно, если я как покупатель вижу вот такой разброс, мне непонятно. Вот мне вообще непонятно, зачем я буду звонить по этому объекту. Скорее всего, я только потрачу свое время. А сумма, вы меня извините, 60 миллионов рублей. Да? То есть тут 59, тут 65. Также мы видим, что разные цены и пугает пугают покупателей. И плюс еще упаковка не совсем корректно. Этот же объект. Видим фотографию этого же объекта с разными водяными знаками. Вот агентство недвижимости Penelope рекламировало этот объект и вот метр квадратный. То есть в одном объявлении два агентства недвижимости. Вот вообще непонятно. Мало того, в этом объявлении еще дешевле стоил этот объект. 53 миллиона. Пожалуйста, посмотрите как рекламируется ваш объект на сегодня. И если вы не знаете, как это смотреть, то это не означает, что такого нет. Тоже должны об этом понимать. Также этот же объект, вот смотрите, вверху мы видим, что его продают и за 107 миллионов. И написано, что собственно. При этом, при всем, современный маркетинг сейчас работает таким образом, что вы смотрите объект недвижимости, а внизу идет предложение подобного. да, То есть внизу будет написано, а за эти же деньги вы можете посмотреть иное. И вот мы заходим и смотрим, что же за эти деньги может смотреть иное. И оказывается, что иное, оно немного интереснее нежели чем предложено в объявлении. И, соответственно, реальный покупатель он нажимает более, на более интересное предложение и забывает вообще о вашем объекте. А вы, соответственно, уважаемый владелец со 100 миллионов уже спустились на 53, тем самым, вот дав возможность работать всем. То есть это вот этот риск, он очень часто присутствует. Соответственно, конкуренты выставляют, выставляются в лучшем свете. То есть на вашем фоне иные объекты могут выставляться в лучшем свете. Также объект, когда работает много клиентов, представлен невыгодно. То есть ну, вот агенту невыгодно его упаковывать. Точнее, не то что невыгодно. Я, этому агенту дисконтному ему нужно... Очень много таких объектов разместить в различной рекламе, чтобы к нему шло больше звонков. И нет-нет, он, он кого-то закрывает сделку, тем самым зарабатывает деньги. Вот мы видим, что и цена в данном случае по этому объекту иная, и нет даже фотографий. Пожалуйста, можете сами забить, возможно, это объявление до сих пор висит. Позвоните, спросите, почему уважаемые мои коллеги вот такое допускают также агенты перенаправляют трафик то есть когда я понимаю что появился реальный покупатель я отведу его в первую очередь на тот объект который мне более будет выгодно продавать соответственно у меня этих объектов много и именно поэтому ко мне покупатели приходят потому что у меня есть время заниматься множеством объектов а вот у одного владельца его и на свой объект, как правило, нет времени. Соответственно, вот он сам как агент пытается заработать, но при этом, при всем, он со временем снижает и снижает все больше цену. А агенты, которые работают все, в том числе, если вы как собственник, агент, и говорите, ну вот, вот ты, я как собственник буду продавать, и ты как агент попродавай. Да, агенты соглашаются на это с удовольствием, в том числе, почему? Потому что понимает, что шансов того агента больше продать, ниже чем самого собственника. То есть готовы все конкурировать со собственником, потому что собственник он не профессионал. Но в любом случае переведет на более выгодный э, объект. То есть перенаправит трафик туда, куда ему нужно. <coughs> Дальше риск. Ваш объект используется в своих целях. То есть, э, я нахожусь недалеко от вашего объекта, и мне нужно зайти в туалет. Я зашел, использовал для себя его и ушел. Агент не скажет другим агентам. это очень важный э, аспект. То есть, э, когда агент взял объект, э, недвижимости на реализацию, подписал даже неисклюзивный договор, он приходит к себе в офис, где рядом сидят еще 5-6 коллег, он им никогда не расскажет об этом. Почему? Потому что он знает, что когда найдет своего коллеги, конкурента, покупатель, он может так же, как и этот агент, зайти к владельцу и напрямую подписать. Потому что владелец говорит, приходите и 5, и 7, и 10, и 20, и приведите покупателя, я буду с вами разговаривать. Ну и он, конечно же, прав, в его картине мира это нормально, и агент понимает это, он не будет говорить об объекте. А что это означает? Это означает, что объект становится доступен все меньшему и меньшему количеству покупателей. Это огромный риск. Восьмое. Не знают про продажу вашего объекта соседи администрации. Я и моя команда работаем в Чертанова. Во всех объектах, которые приходят нам на реализацию, Чертанова знает сразу все люди, которые действительно имеют авторитет на этом районе и знают, кто ищет в текущем периоде действительно объекты недвижимости. Соответственно, когда не знает директор школы о том, что продается рядом всего школы квартира, она будет продана дешевле. Также этот аспект я уже говорил, что ну, все агенты будут давить вниз, и это и в первом пути, и во втором пути всегда это происходит. Собственник на показах, это тоже большой риск, я об нем уже говорил. Дальше я говорю что 10 рисков, но пока писал, у меня получилось уже больше. То есть нет письменных предложений. Вы не знаете, по какой причине у вас не покупают. То есть каждый покупатель должен прийти и оставить письменное предложение. Это хоть какая-то квалификация покупателя. Дальше. Как, как следствие, как следствие на 20% процентов продается дешевле. Вот даже пример, который я разбирал на прашке, на старт мы видим по рекламе 107 миллионов. И уже 53 миллиона рекламируются, и зайдут, я думаю, они в сделку, ну, миллионов 50. То есть не 55, а 50. То есть уже на 50% от своего старта снизили, но могли бы на самом деле продать за реальную цену квадратного метра. Но ну, даже если по жилью брать, то это 85-90 миллионов цена у них должна была быть. А 50 миллионов это фактически по цене квартиры в девятиэтажке продается объект коммерческой недвижимости что действительно дешево то есть дешево и плюс с учетом того что это продавалось судя по объявлениям уже больше года там и зимние фотографии и летние фотографии есть ну, значит, соответственно год уже прошел то есть если бы продали они за максимальную цену через месяц как это я вам предлагаю Через месяц да, за максимальную цену положили на депозит то за этот год бы уже выручили 10 процентов вот соответственно неизвестна дата сделки <coughs> неизвестна дата сделки и невозможно провести аукцион потому что конкуренция потому что ну, в правилах проведения аукциона причем аукцион лучше всего проводить по методу александра санкина которая занимается именно изучением и развитием этого метода, и проводит обучение агентов и контролирует, как это все происходит. Вот. Соответственно, если не, не работать аукционом, да, то есть квартира или объект недвижимости, неизвестно, за какую цену будет продано. И, соответственно, неизвестна дата сделки. То есть вы сидите и продаете. Вот что такое недвижимость. посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте Да. Если забьете в YouTube Leadman Brokers, то найдете там такой ролик забавный и посмотрите, как это мы делаем. Соответственно, я уже об этом пункте говорил, то есть рисков больше 15 на самом деле, ну, покупатель не любит ясность, а вот когда неясная картина, то и ничего не ясно и вам в том числе. И поэтому, поэтому следует обратить на это внимание и принять для себя решение, как вам двигаться, как вам продавать. Фиксировать убытки, либо фиксировать максимальную прибыль с продажи объекта недвижимости. Путь третий. Путь третий – это работа с агентом на правах эксклюзивного контроля переговоров. То есть Я именно так называю, то есть эксклюзивность по нашему законодательству не предусмотрена, но это больше, скажем так, понятийная ситуация, когда... Находится агент, находится его действительно не просто найти именно такого агента, вот очень непросто, на правах эксклюзивного контроля переговоров, чтобы вел процесс вашей сделки, чтобы только один человек или одна команда э, вела переговоры по объекту. Как нанять такого агента? Да, давайте мы разберем, как нанять такого агента ну во первых он должен пройти обучение и должен иметь позитивный опыт проведения аукциона из всех кто обучает это, этому, это александр санкин он автор метода соответственно он также является со спикером курса реальный риэлтор и желательно выбрать того агента который который который проводил уже вот эти аукционы. И желательно так у того агента, который это делает в группе единомышленников, того агента, который знает, у кого спросить, знает, кому обратиться. И желательно до своего первого аукциона, чтобы этот агент попродавал и не аукцион, чтобы действительно понимал, как работать с рынком. Потому что зачастую очень многие не знают, как работать с, с, с остальным рынком, и как идет вообще весь процесс. Дальше. Этот агент работает на территории. Почему он работает на этой территории? Задайте этому агенту вопрос. Почему ты работаешь именно на этой территории? Ну, если ответ, потому что я тут живу, потому что мне нравится этот район, это отличный ответ. Либо второй ответ, он скажет, я хочу жить здесь, и поэтому я работаю на этой территории. Все. Если вы услышите иные ответы, означает, что этот человек не работает на этой территории. Также нанимаемый агент должен знать маркетинговые инструменты по привлечению максимального количества покупателей на ваш объект. Соответственно, он должен знать, что такое таргетинг, как сделать лендинг, как настроить рекламу Facebook, как разместить на там 100 досках объявлений, как создать видео, как запустить в Инстаграм рекламу, как сделать обход листовок, как провести там семинары для собственников. Тоже он должен знать, как организовать брокер тур. Он должен знать, как работать со всеми агентами. То есть, как минимум, он должен знать. Желательно, чтобы он это умел, но очень важно, чтобы он это знал и умел ставить задачи своим подрядчикам. Чтобы у него были в команде люди либо удаленно, либо, либо рядом у него, либо он работал в агентстве, которое это делает. Но с маркетингом ваш агент должен разбираться на «ты», а не на «вы». Соответственно, задайте вопросы агенту. То есть, что такое таргетинг? Задайте такой вопрос, какая конверсия у вас в объявлении ВКонтакте. Задайте вопрос, в который лендинг вы сделаете, какую конверсию вы ожидаете. Задайте такой вопрос, источники трафика. <coughs> Задайте вопрос, какая аудитория будет посещать мой сайт и на какую вы сделаете приоритетную ставку. Ну вот такие вопросы позадаете и поймете, насколько человек компетентен. Если вам интересно более подробно разобрать, как нанимать агента, то вы всегда можете связаться со мной в качестве, там, через онлайн, да, то есть и я вас могу проконсультировать или не то что могу, а я вас проконсультирую, как нанять агента самостоятельно. Поэтому пишите в личку во все мои соцсети, мы этот вопрос разберем. Сейчас мы едем дальше также вы зададите вопрос агенту слушайте как вы планируете отчитываться передо мной покажите отчеты которые вы делали другим собственникам до меня и посмотрите как это происходит если вы услышите в ответ ну я вам буду звонить по телефону то скорее всего вам звонить никто не будет и и это станет критерием в том числе для выбора вашего агента также спросите, покажи, как ты организовываешь, уважаемый агент брокер-тур. Покажи, сколько агентов придет на брокер-тур моего объекта недвижимости, сколько а, агентов подпишет субагентские договора, чтобы приводить своих потенциальных покупателей на объект, и как ты мне дашь гарантию, что они будут рекламировать по той же самой цене, которая нужна мне вот такие вопросы нужно задавать агенту. обязательно должен иметь авторитет на рынке на локальном на локальном на глобальном российском кто-то скажем так должен поручиться за этого человека поручиться может тот кто его обучал тот кто его руководитель тот кто его партнер либо бывшие, ну точнее не бывшие, а даже существующие клиенты, которым он оказывал услуги. То есть вот посмотрите, какой авторитет. Забейте в интернете имя и фамилию этого агента плюс отзывы и почитайте за этого человека. Будут и отрицательные, будут и положительные отзывы. Отрицательные отзывы лишь подтверждают, что человек действительно работает. И без отрицательного опыта человек не сможет вырасти. Вы это тоже должны понимать. И если отрицательный опыт уже имеется, то вероятность того, что именно этот отрицательный опыт повторится на вас меньше, вы просто зададите вопрос, а почему тут говорят про тебя вот такой отрицательный опыт? И человек вам пояснит. Да, такое было, я на этом научился, и, уважаемый мой заказчик, с вами такого уже не будет. Либо Будет, но с меньшими шансами. Поэтому, э, как, ты, как ты решаешь этот, эту проблему, которая была, вот зададите вопрос, и он ответит, как он ее решает. И это разумно и правильно. Ну, плюс ко всему, может управлять процессом, то есть, э, как правило, агенты, у которых нет э, высшего образования, процессом управляется сложнее. И это не говорит о том, что они плохие, да, то есть это говорит о том, что у этих агентов должен быть в команде тот, кто умеет управлять процессом и закрывает это, эти функции. Ну, в процессе там и юридическая функция, это и там, финансовая функция, это и многие другие, в общем, функции, которые, которыми должен кто-то управлять. И кто-то исполнять. А, соответственно, вот агент этим. Этими функциями управляет и если вам ответ вы в ответ услышите тишину, то вероятнее всего агент этим не управляет дальше знает как работать с агентами это я уже там говорил и теперь я вам скажу да, то есть, почему лидман брокерс ну, забейте лидман брокерс отзывы и почитайте за нас в том числе задайте вопросы Постараемся вам ответить. Ну, мы занимаемся методом торгов с 2012 года. Очень плотно сотрудничаем с Александром Санкиным, нас цитирует по многим проектам, То есть в том числе вот в качестве управления управленца крупными проектами, выступает сам автор метода. это, я считаю, большим преимуществом. И нашей заслугой, что мы так можем делать обращаться к такому высокого уровня специалиста чтобы чтобы привлечь к вашему проекту также забейте пожалуйста наш сайт аукцион недвижимость .рф. у нас просто в 70 и официально проведенных аукционов 2014 года. А первый аукцион я проводил в 2012 году. Я не оговорился. Я именно об этом и хотел сказать. Заходите и почитайте и отзывы, посмотрите видео отзывы и проводимые наших аукционов. Также на моем личном сайте Андрей Краснов. Имеются кейсы, о которых мы рассказываем и обучаем рынок недвижимости. То есть обучаем рынок недвижимости через свой позитивный либо негативный опыт. Мы охотно этим делимся, тем самым завоевываем авторитет и поддержку и сторонников во многих уголках нашей страны. Вот. у нас видите есть общий чат где 180 агентов аукционистов присутствует, это а сейчас уже больше их постоянно численность растет имеется наставничество и контроль у нас топ 1 маркетологи в команде и поэтому любой объем в принципе продаж мы готовы переварить То есть, ну, в течение первого месяца 12 объектов, методов торгов, можем продать на третий месяц, 50 объектов можем продать. И этот опыт у нас был. но есть, есть опыт и понимание, как сформировать быстро команду под любой объект. За три дня мы сформируем команду практически в любом городе Российской Федерации. Почему я? Если Чертанова, то, конечно же, я. Я работаю в Чертаново лично сам, и у меня здесь есть команда, и в принципе мы здесь все живем, те, кто здесь работаем по объектам, и, в общем, маркетологами являемся, и авторитетом владеем определенным, в общем, директоров школ знаем, в общем, и так далее. Вот, более подробно. Вы можете посмотреть э, на моем личном сайте, То есть у нас база агентов и база агентов существует и 200 каналов э, используем при продаже объектов недвижимости. В общем, прочие, -э, прочие плюсы, смотрите именно на сайте Андрея Лидман.су, не просто забейте в интернете андрей Лидман и узнаете более подробно почему именно я найдете на себе масса ответов вот так выглядит одна из страниц моего сайта также я еще являюсь автором курса реальный риэлтор то есть мои ученики это партнеры они работают по всей российской федерации то есть на курсе основная задача научиться технологиям продажи, то есть ну, с нуля, опять-таки, мы берем агентов и с нуля, и с опытом, разбираем их философию на текущий момент и закладываем более правильное понимание современного рынка недвижимости, используем всех современных технологий. И это делается для того, чтобы можно было сформировать партнерство независимых агентов. Не то, чтобы даже можно было, а именно мы формируем и развиваем партнерство независимых агентов, которые в любой момент могут объединиться для решения более сложных задач. Поэтому уже... Поэтому, поэтому, на самом деле, вы можете ответить, почему я. Да? То есть, если вы смотрите это видео, вы находитесь там, в Челябинске, это не говорит, а я работаю в Чертанов, Андрей Краснов, вам бы хотелось меня нанять. Вы можете со мной связаться, и в течение там, двух недель мы либо подберем вам агента, либо сформируем команду, которой управлять я и там, консультироваться у лучших игроков рынка недвижимости для того, чтобы реализовать ваш проект вот, собственно говоря, чтобы не быть голословным, сейчас у нас да, там предстоит вебинар. Постоянно обучаем риэлторов онлайн. Вот наши отзывы участников участников, людей, которые обучаются. Теперь вопрос, да, то есть очень частый вопрос: какая стоимость услуг? Какая стоимость услуг для продажи? Вот, какая оптимальная стоимость услуг для продажи объектов недвижимости но ну, здесь я рекомендую стоимость услуг не менее не менее 6 процентов от суммы проданного объекта а почему почему 6 и более процентов есть объекты которым продаем за 10 процентов да? Выше пока еще не было. Ну, них, там как 11 было. Да, то есть, но это было выгодно очень владельцам, все равно выгодно, продать все равно дороже, чем могли бы это сделать самостоятельно. Но я вам хочу сказать: стоимость услуг это инструмент. Это инструмент, который нужен мне в работе. Это маркетинговый инструмент, и один из самых важных. Есть, когда я приглашаю на брокертур агентов, то я им предлагаю половину от своего вознаграждения, мы с ними подписываем субагентские договора, и они не верят, что когда приведут покупателя, они получат деньги. А верят не потому, что я им сказал, а потому, что я это делал до этого и продолжаю делать. 90% продаж являются партнерскими. Именно поэтому я буду рассказывать всем о вашем объекте. Именно поэтому буду приглашать людей и обучать продаже вашему объекта. Именно поэтому и в Челябинске, и в Калининграде, и на Камчатке узнают об этом объекте и будут охотно продавать своим покупателям. За счет этого, чем больше покупателей, чем больше покупателей у нас, тем будет выше цена. Только за счет этого. Потому что когда никому не нужен объект, его ну, он никому не нужен. А когда нужен двум, уже идет ажиотаж, когда трем ажиотаж усиливается. А когда 30, 35 покупателям ажиотаж вырастает много даже не в 35 раз. Поэтому 90% сделок всех партнер, партнерских, и инструмент. инструментом является именно комиссионное вознаграждение. Начальная цена. Цену снизить всегда можем. Это часто встречающееся заблуждение, что давайте я поставлю подороже и мы снизим. Я вам привел пример, когда люди заходили на продажу объекта 107 миллионов и по итогу сейчас его продают там за 50. Вот так они доснижались этой ценой, хотя реальная цена, я считаю, этого объекта порядка 70-80 миллионов. При более глубоком изучении будут вот, ну, найдутся подтверждения при проведении аукциона это, это, это подтверждение отразится отразится в реальность оставим для торга да то есть это к тому же то есть не нужно ничего оставлять для торга то есть мы торгуемся только вверх вдруг повезет очень часто говорят у меня Заказчик и говорят, слушай, а повезет, давай пускай такая цена пока будет. Не бывает везения, вот не бывает. Вот я сколько почти 10 лет на рынке, но вот не было такого, что взяли выстрелить, и тут же на следующий день пришли, люди и купили. То есть, скорее всего, если такое происходит, то скорее всего, либо был уже действительно покупатель, которого вот так горело, так горело, вот у агента, его вот горит, иначе там развалится целая цепочка, то он берет и покупает все подряд в 2014 году было в конце декабря в начале января вот такой ажиотаж когда доллар вырос в два раза то люди там раскупали все подряд вот, вот это кому-то повезло но это рыночная ситуация такая произошла сейчас на текущий момент такого нет и мало того если такое происходит то эксклюзивный агент, который на эксклюзивном праве переговоров ведет переговоры, он вам обязан сказать, слушайте, идет ажиотаж, да, то есть давай просто день показов мы перенесем не через две недели, а вот именно сейчас, и цена вырастет многократно, еще больше, чем у соседей. Поэтому не стоит вообще на это акцентрироваться, а вдруг повезет. И вернемся сейчас к графику. У нас э, на платформе Riedman Brokers э, мы э, учитываем э, вообще все просмотры э, объектов. Да? То есть вот Мы выставили в рекламу, сделали рассылку на 100 сайтов 30.06.18 года. Вот проходит две недели, <клево> ровно две недели, и мы видим, что количество просмотров на всех э, сайтах вырастает многократно, прямо вот в три раза. И затем проходит 2-3 дня, и количество просмотров объявления падает резко, опять многократно, и остается долго на том же уровне. Вот, соответственно, в момент максимального просмотра объявления, а это есть маркетинг-воронка, да, чтобы купил один человек, нужно что за максимально дорого? Нужно, чтобы хотя бы 3-5 поборолись за этот объект. Поборолись, да, то есть а я там больше, а я там больше. Чтобы эти три-пять поборолись, нужно, чтобы пришло на просмотр этого объекта одновременно хотя бы 15 и выше человек. Ну и чем больше этих человек, тем тем больше интереса. А вот чтобы этих человек пришел больше, чтобы их больше, должны как можно больше людей увидеть увидеть количество как можно больше людей даже увидеть объявлений в разных каналах. и соответственно мало того что нужно много каналов использовать нужно еще эти каналы использовать так чтобы посмотрело количество людей это объявление вот именно на 14 18 день в данной таблице в данном графике показана именно выгрузка на доски объявлений которые доступны все. То есть вот вы можете также найти платные сервисы по выгрузкам объявлений, взять, выложить, и действительно на 14 день у вас максимальное количество просмотров вашего объявления будет. Но вот эти именно объявления нужно, <сёзд TRAIN> вот, вот эти объявления, вот эти 14 и 16 день нужно гореть еще различными иными каналами привлечения покупателей, и это и есть индивидуальный маркетинг и план. Ну и так для, для вас, чтобы вы понимали, то есть, ну, я считаю там, себя в маркетинге достаточно прокачанным. И все мои кейсы, которые мы реализовывали, то есть я консультируюсь по каждому каналу продаж у лучших в, в этой сфере. И они не только на рынке недвижимости. Поэтому, друзья мои, друзья мои, имейте в виду, да, это для себя. При выборе, когда, когда будете выбирать агента, на да, этот факт обратите внимание. Почему правильная цена выгодна собственнику? Да? То есть, почему теперь правильная цена выгодна собственнику? Вот я вам сейчас покажу график. Автор этого графика, по-моему, Адам Смит первый а, отобразил. Это экономический график. Если я не прав, вы меня поправьте. Это график спроса и предложения. То есть нижняя на шкала это количество товара, верхняя это цена. Вот у нас чем больше предложение, тем меньше на него спрос. Давайте я поясню на нашем конкретном примере. Выйду на, на рынке недвижимости. Выйду из режима демонстрации. Вот я тут уже подготовил а, такую таблицу. Вот смотрите. А, вот это, ну, то есть тут у нас, соответственно, так, вот такой возьму. Так, пошире возьму. Есть. Давайте такой, что... Да. Вот смотрите, это у нас время, а это у нас деньги. Соответственно, допустим, у нас квартира стоит. Ну, там, допустим у нас а, скажем так однокомнатная квартира а, в чертаново да, в девятиэтажке цена ее там плюс-минус 5 900 5 800-6 миллионов <coughs> владелец когда заходит на рынок на рынок он а, думает "Слушай, а за сколько мне продать И Посмотрел конкурентов и обнаружил, что все продают ее приблизительно за 6 миллионов 6-6200. Но так как ему некуда спешить, он так подумал, он выставляет ее по цене вот такой, 6400. Проходит время, прошли первые заветные 14 дней. В этот момент он понимает, что что-то не так, звонков нет, нужно снизить цену. Потом проходит еще время звонков, нет, а звонков становится меньше. Почему? Потому что вот эти 14 дней, вот они 14 дней, давайте 14 дней а, проходит. Соответственно, у нас дальше что? Вот 6400, он спустился чуть-чуть, там 6200. Все, вот этот важную точку он пропустил. Потом дальше у него звонков нет проходит время, он еще, еще решил снизить, а потом а, еще решил снизить, потом еще, ну и вот так вот у него идет его жизнь. Да? То есть, ну и приблизительно здесь вот до двух месяцев вот, вот так он проскальзывает, проскальзывает, проскальзывает низ, ниже и ниже. По месяца, там шесть месяцев. И там я встречал случай 12 месяцев, а если коммерческая недвижимость, то это там и двадцать месяца. А если загородная недвижимость, то это уже в годы давайте перейдем 4 года, пять лет там и так далее. На загородной недвижимости вообще вот, вот эту цену очень сложно определить, за сколько же. Я ее хочу продать. Да, то есть я хочу продать. Понятно, за сколько я каждый гвоздик свой посчитаю, который я вбил а, в свой участок земли, И вот я хочу эту цену вернуть. Но для загородки вы должны четко понимать, что когда вы вбиваете гвоздик, вы получаете свое удовольствие. Это то же самое про ремонт. Когда вы делаете ремонт, вы получаете удовольствие, и вы именно за удовольствие платите. И никто за ваше удовольствие вам возвращать деньги не, не будет, тем более сторонний человек. Вот. Что происходит с покупателем? Давайте разберем. Он ä, под, ä, получил деньги, как где-то у него накопил, накопление какое-то произошло, либо продал что-то, и вот он у него появилось на руках, на руках ä, приблизительно. Сейчас вам скажу сколько, да, чтобы было более понятно. Ну, допустим, 5 миллионов у него появилось. Даже 4,8. Ну, 5 миллионов. Так, сейчас. Так, вот так. Допустим, у него появилось 5 миллионов. Что-то он там продал. Какую-то дачу за 2 миллиона. Понимаешь, что если че он еще.. Нет, даже не так. Давайте еще пожестче пример приведу. Пример приведу вот, вот тут точку. Вот у него появилось 3 миллиона. И он решил и он решил Слушайте, мне бы вложить в недвижимость он где-то услышал что эта тема нормальная. А, что же делать он думает дай-ка посмотрю что же я могу купить Вот он тут заходит что он увидит вот здесь он видит какие-то комнаты там в чертаново подумать слушай, по я могу комнату купить Ага, я ее могу сдать сам за 10-15 тысяч рублей получать доход М -м -м. хорошо Слушайте, дай-ка я пойду, идет, смотрит эти комнаты, ему они не очень нравятся, он там видит непонятно кого в соседях, но тут же в объявлениях он начинает видеть, вот что-то тут продается чуть-чуть подороже, он начинает смотреть чуть-чуть подороже. Посмотрел, выехал подороже, например, уже замкат чертанова, добрался до Подольска и увидел ага за чуть-чуть подороже за четыре я могу купить вот э, однокомнатную квартиру там даже неплохую но расстояние меня смущает слушай он, он говорит сам себе 4 миллиона откуда я возьму как я к 3 три то у меня есть а 4 миллиона где я возьму ну, у меня есть машина на самом деле я ее продам не за полтора не за миллион а за полтора того у меня уже 45 и может быть, я посмотрю что-то за 4 и 4,5, что есть на рынке, но сюда же вернемся, да, в Чертаново. Он начинает смотреть, видит какие-то там новостройки. Новостройки, а, они там с отложенным сроком, либо дальше там замкадом. То есть он начинает погружаться в рынок и с ним ознакомливаться, встречаться с агентами, которые кто-то более толково его консультирует, кто-то бестолковая плюс он смотрит старые объявления какие-то плюс еще что-то еще что-то ну и по итогу рано или поздно он начинает смотреть то что стоит вот -вот у этих людей вот здесь уже у него там стало там 5 там, и 6 и как-то случайно увидел и вот такой раз блин а что нам говорит ипотека? А ипотека говорит, давайте я тебе дам там полтора миллиона, и ты будешь платить за них там 15 тысяч рублей в месяц, и будешь все-таки вот это иметь. И вот он, вот, вот этот вот наш герой, он поднимаясь, поднимаясь, поднимаясь, вот таким образом нашел нашего другого героя. Вот. вот так. Что тут, как бы, а вот так вот мы сделаем. И таким образом, вот мы видим, да, график, спрос и предложение. Вот в этом пересечении произошла у нас сделка. Вот так это происходит действительно на рынке недвижимости. Это не ничего, не ноу-хау, это уже там, сотни лет. Вот, вот так происходит. Если вы занимаетесь тем или иным бизнесом, то у вас то же самое происходит, но скорее всего сделки не с миллионами связаны Итак, что же делать да? то есть какой вариант событий можно можно исходя из понимания этого графика предложить вот мы что делаем то есть, мы знаем вот эту точку так, где, как вернуться? мы знаем вот эту точку мы знаем вот это мы знаем понимание что происходит вот здесь и мы понимаем что со временем вот, вот здесь еще раз говорю вот это два месяца это условно это два с половиной месяца на загородной недвижимость это в годы уже перерастает вот но по итогу на загородке все равно она продается там ну просто ниже еще ниже проходит. чем дольше висит объект тем он продается дешевле еще не нужно забывать что если продать на 14 день и получить деньги даже, даже 5600 на 14 день получить, это гораздо больше, чем 5600 получить на там, 70 день. Понимаете, да? То есть за 50 дней 5600 они превратятся… Ну, там, давайте посчитаем, во сколько 5600 могут превратиться там, умножить на 10%. То есть разделить на 12% тысяч рублей в месяц то есть ну вот приблизительно если продать вот здесь не приблизительно а точно если продать здесь то это будет уже не 5600 а это будет уже 5750 вот здесь то уже будет 5750 вы должны понимать как это я посчитал как это я посчитал я посчитал очень просто то есть цена, допустим, вот максимальная цена 5600, она максимальная, почему? Потому что вот этот владелец снизился и действительно продал через 2,5 месяца, либо ушел с рынка и не продал, промучился. Вот именно поэтому важно понимать, есть ли у него причина для продажи или нет. Вот. Если у вас причина для продажи, вот по итогу вот снизился через какое-то время, мы предположили, что это 70-й день, как правило, это так происходит. И продал за 5 600 Так вот, если бы даже 5600 он продал на 14 день и положил бы сразу эти деньги в банк, и через 50, на 50 день их вынул, то он бы вынул уже 5750 оттуда. Пересчитайте и поправьте меня в комментариях, если я посчитал неверно. Вот такая вот история. Но зачастую люди даже не на 70, а позже день продают. <клёх> Итак, что же делать? Сменю опять, давайте цвет. Что же делать? Так вот нужно, чтобы вот эти все покупатели, вот, от 3 до 5 миллионов, они увидели ваш объект сразу. Почему? Потому что один из этих покупателей является идеальным покупателем. То есть На, на, на каждый объект недвижимости есть один идеальный покупатель. То есть этот один идеальный покупатель, он и купит по итогу. Неважно через какое время, он все равно будет один, не будет два покупателя. Все остальные, которых вы называете покупателями, они потенциальные покупатели. Так вот, давайте мы сразу зайдем в эту зону, в эту зону сразу, и предложим этим покупателям, скажем, вот 3 миллиона или лучшее предложение. И скажем, что мы продадим только тем, кто придет к нам на 14-й день, на 14-й, 18 день. Соответственно, это означает, что и максимальное количество покупателей увидят, с учетом того, что мы применим все маркетинговые инструменты, вот все маркетинговые инструменты, все каналы мы применяем, максимальное количество тех, кто уже на рынке находится в зеленой зоне, увидят, позвонят, и мы им скажем, приходите в конкретный день и смотрите. Когда они приходят и видят в конкретный день друг друга, они понимают, что не только он один такой хитрый хочет купить за 3 миллиона и начинается та ситуация, что вот эта процедура, что он может продать свою машину, что он может одобрить ипотеку, либо взять ипотеку больше, а потом продать свою машину и закрыть эту ипотеку, и вот это решение принимается очень быстро, за 2-3-4-5 дней принимается. То есть люди вносят задаток, в течение одной-двух недели реализуют вот этот план, который он все равно у него реализуется, То есть вы понимаете, он все равно у него реализуется, но только дольше. И заходит на сделку. Мало того, за счет того, что несколько людей, порой это и 10 человек, и 15 человек, и 20, и 30, и 70, то есть, если за 3 миллиона поставить, то будет 80 человек на просмотр, за 4 500, то поменьше. Это означает что? Что за 3 миллиона, просто ну, их больше людей заходит на рынок, и вот они по итогу, кто-то по итогу так и останавливается на комнате. А кто-то расширяет свои возможности и покупает то, что действительно он должен покупить. И в связи с этим цена становится даже не 5,750, а те же 6,100, 6,200, 6,300 и 6,600 они могут стать. И я за них не могу вам сейчас ответить. Почему? Потому что именно рынок определяет цену, цену за приобретенный объект недвижимости. Рынок. А рынок это покупатели. К сожалению, это не продавец, это не владелец определяет цену. И когда владелец говорит, уважаемый риэлтор, мне отдай 640, все сверху, это твое, это вообще неверно поставленный KPI для специалиста. Вот просто неверный. А верный KPI. Я хочу, чтобы мой объект посмотрела 50 человек, и из них выбрали, мы выбрали лучшего, тот, кто нам предложит максимальную цену за за объект конкретный период. Вот такие KPI в случае продажи нужно ставить ставить агентам. И не важно, что вы продаете: загородный дом, новостройку у вас там на миллиард рублей или склады или еще что, то вот неважно. Все работает по этому рыночному механизму, который не я придумал с вами сейчас, а который уже известен там очень очень много лет. Так. Я нажму сначала, давайте с текущего слоя. Продолжим, у нас уже время э, уходит. Вот возвращаемся к этому графику. Теперь часто возникающий я... вопрос. Почему важна предпродажная подготовка? Ну, смотрите, когда окна чистые, объект кажется больше. Почему маркетинговые планы? Нужно оплачивать оплачивает ну, во-первых, как только вы оплачиваете, мы сразу приступаем к выполнению реализации объекта. Вот, срок 21 день а, отсчитывается с момента оплаты маркетинга плана. Также каждый вложенный рубль даст вам профит 2000%. Вы вложите а, рубль, получите 20 рублей назад. Понимаете, да? То есть если маркетинг вложите 100 тысяч, то продадите там, на 2 миллиона дороже. Нет, приврал. Приврал. 500 тысяч, да, получите, если 20. 20. В общем, коллеги, каждый ложный рубль вам приносит деньги. То есть, вот, каждый вложенный рубль приносит вам деньги. Если не вкладывать в рекламу, то вы продадите дешевле. В толпе из 50 человек проще найти одного покупателя, чем из одного. Это тоже факт, о котором я вам только что говорю. Понятно, да? Вы оплачиваете, мы приступаем сразу. Каждый вложенный рубль вам возвращает 20. Это на встрече я вам объясню на конкретном примере. Итак, планы. Вот маркетинговый планы, и план по предпродажной подготовке. Давайте эту тему мы разберем завтра, точнее не завтра, на следующем утреннем, утреннем нашем вебинаре на текущий момент всем спасибо переваривайте, переваривайте полученную информацию дорогие мои друзья останавливаю свой экран потому что действительно на мой взгляд уже достаточно много всего было рассказано В следующем видео я вам покажу план предпродажи подготовки который увеличивает стоимость объекта недвижимости на 15 вот, процентов на 15 процентов по каждому пункту и покажу разберем маркетинга план который э, хорошо использовать для продажи квартиры в москве э, квартиры в любом регионе э, стоимость обсудим э, детали обсудим э, и так далее то есть смотрите эфир номер два а за это спасибо ставьте лайки делитесь э, эфиром, подписывайтесь в группу ВКонтакте «Реальный риэлтор». Если у вас есть свой позитивный опыт, давайте, рассказывайте в прямом эфире, я готов выйти обсудить, и поделиться с этим рынком. В общем, друзья мои, всем пока, до свидания.